Хочу вас. Хочу вас так жутко-крохо. Хочу вас. Хочу вас так жутко кроха, что сводит с ума, что сводит с ума. Хочу вас. Хочу вас так жутко-крохо.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 Тяжка. Тяжка. Хочу вас, Хочу вас так Господа, Сводит с ума, что сводит с ума Хочу вас, хочу вас так жутко, крока, хочу вас, хочу вас так жутко, гроха, что сводит с ума, что сводит с ума.